Ну что, девочки, мальчики, всем привет! Короче, я не закончила на тех худогах, которые были горячие корн-доги. Я нафигачила вот таких вот самодельных худогов. Я не знаю, посмотрим, как получится, но пока что все немного разваливается. Давайте попробуем. Я наверняка прикрепила процесс. Посмотрите, да, это просто вау. Я сама делала эм, лук. Uh -huh. Сейчас Скажу за салфетками Слушайте, но ну, что вам скажу Получилось норм Первый укус непровальный mm. Я сделала сделал с горчичкой Топ uh -huh. Вкусный, там еще сыр О чем хотела сегодня поговорить? Знаете, я уже долгое время хочу затронуть а, тему, как меня жестко обхейтили на моем популярном достаточно видео. Я поставлю ссылку здесь. Также в конце видео будет ссылка. Сможете на него перейти, посмотреть. И под видео будет ссылка. Короче, какая ситуация? В одном своем видео я сказала, типа, что вот есть такой блогер, как Айка, и, типа, у нее, ну, так все качества, именно у банков. Вообще, ничего такого нет. И почему можно говорить мне, что, допустим, мне нравится, что снимает, допустим, Марина, но, допустим, мне не нравится, как еще кто-то снимает. Мне кажется, в этом ничего такого нет. И если вы думаете, что можно говорить только хорошее, да нет. Мне кажется, можно говорить как хорошее, так и плохое. Короче. Меня за эти два слова реально захейтили. Писали просто жесть, на самом деле. Абсолютно необоснованную какую-то критику... И, типа, вот как некрасиво кого-то осуждать. Да, ребят, вы что, никогда никого не осуждали? Никогда никого не обсуждали? Ну что? Знаете, такое, конечно, лицемерие просто. Но если, допустим... Смотрите. Вообще топ, да? Но если, допустим, мне правда, как бы, контент не впечатляет, я ничего такого плохого не сказала. Наверняка, как бы большинство просто посмотрела и такие, ну ок, сказала и сказала. Не хотелось сказать, что на негативе, но просто хотелось выговориться, знаете. Такое ощущение, что нельзя никому ничего, ни о ком говорить. Это неправда. И на самом деле, лучше бы многие люди говорили что-то в открытую, а, нежели как-то там, знаете, за спиной. Просто я обожаю в интернете, как будто бы все святые такие, О. Что-то такое сказала, по факту, есть такой жанр, когда просто идет видео, и там каждый момент люди стопорят и обсуждают, что в нем происходит. То есть, если человек выкладывает видео в интернет, в принципе, он должен быть готов, что может быть разные точки зрения. Вот эти детские типа о не смей этого говорить, да почему? М -м. Некоторые могут свести мой этот диалог, э, знаете, в политическую почву, но, блин, я не политик, сори. Я снимаю Макбанк, поэтому я обсуждаю Макбанк, правильно? Реально нет святых людей. А кто прикидывается святым, то, скорее всего, они, блин, у лицемера. Типа, ой, я такая вся хорошая. Mm -mm. Я вот не верю. Мне нравится, когда люди и что-то могут учебучить, знаете, высказать. Я не люблю... Смотреть блогеров, которые просто нейтральные. Ну, типа, у меня все хорошо. Я говорю только самые правильные вещи. Мне это не интересно. Знаете, я люблю смотреть э, живых людей. А не просто какой-то образ. Ну, вкусный, слушайте. А, я сама сделала лук. Офигенный. Но на самом деле очень много зависит от булочки. Ну, ребят кто хочет что написать пишите потому что мне правда искренне уважаю что вы не можете вообще сгрюнуть ситуацию со стороны а, там какой-то знаете с какой-то истории, типа что у меня есть кумир вот он непоколебим вы знаете что даже как бы для меня кумир был и есть майкл джексон и это очень двоякая фигура хотя это супер крутой чел безусловно, но у него столько хейтеров, и вы сами, наверное, знаете, почему, потому что у него было очень много историй, связанных с детьми, и они, честно, я как... Ну, я читала биографию Джексона, я все посмотрела вообще в свое время про Джексона, и все таки как бы там суд доказал, что вроде как он не делал то, что он делал, и вроде как на него точил зуб прокурор, но тем не менее... То есть такой прям святой человек, как Майкл Джек. Вот он был участником очень жестких скандалов. У него много хейтеров. И, ну, правда, неоднозначная фигура. Вот. Но ну, блин, почему-то русские мукбангеры. Это типа топ, это просто топ оф топ. И вообще про них ничего нельзя сказать. Там, что тебе нравится, что тебе не нравится. Мне кажется, это бред. Как бы нужно будет, что тебе нравится, что тебе не нравится. От этого создается среда. И честно, что я сказал в том видео, в принципе, я так же думаю сейчас. В данный момент у меня реально нет там любимого мукбангера в России. Периодически я скидываю в Телеграм тех, кто мне нравится. И, ребят, зайдите посмотрите там реально. Ну как бы, кому я могу сказать реально круто и кайф? Это наверное, Сергей Смайр. Но. М -м. Насколько я поняла, Сергей Асамер живет в Китае. Это абсолютно ничего не значит. На самом деле... М -м. Многие мне написали, что м -м, важны рассуждения. Ребят, ну, я вам честно скажу. Рассуждения важны. Но также не стоит забывать о том, что... Сейчас я читала книжку, и там было сказано про YouTube, Типа, что тебе должно быть стыдно смотреть свои видосы, которые были сняты там месяц назад, потому что сейчас ты должен уже снимать лучше. И вот так вот ты совершенствуешься. Но блогеры, которые не совершенствуются, ну, блин, я не знаю. Мне просто на это неинтересно смотреть. Правда. Типа, когда у тебя... Одинаковые видео, каждое твое видео, оно одинаковое. Это, ну, типа, они, знаете, оно одинаковое просто по качеству. Оно одинаковое по всему. Яна Лученко тоже мне очень нравится. Именно как она снимает. Понятное дело... Есть начинающие блогеры и новички, которые типа еще ни копейки не заработали. И откуда у них деньги на камеры? Да, там непрофессиональный свет на камеры, там все что угодно, да. Но есть ребята, которые реально зарабатывают деньги и на телефон, ну блин, опять же, знаете, это творчество, кто-то и на телефон хорошо снимает, правильно? ну то есть, короче, опять мы зашли в тупик этого разговора. но просто я хочу сказать, что вообще ничего плохого я там не хотела и ну то, ну хейту, которую я там прочитала, ну это несколько не знаю зашоренные взгляды какие-то Типа, о, ни в коем случае, не тронь ее а ты какая на себя, посмотри. Просто, ну, типа, я там сказала два слова, а люди ведут себя намного хуже, чем я, да, допустим. Хотя я вообще в этом не вижу никакого криминала вообще. Короче, я реально хотела высказаться на эту тему. Чарль. Чарли, Чарли... Я реально хотела высказаться на эту тему и вообще ее закрыть. И закрыть вот эту вот историю, типа, о, мой любимый блогер, мои нелюбимые любимый блогер. Ребят, честно скажу, мои любимые блогеры это, скорее всего, американские блогеры. Даже не азиаты, наверное, потому что ну, как бы, ну, иногда азиатов тоже люблю посмотреть, потому что они прям едят как бешеные, но для меня, наверное, это американские блогеры, темнокожие блогеры. Ну, мне нравятся, они реально веселые. Классно выглядят. Классно выглядит у них, классная картинка. Мне это нравится. Но то, что в России зачастую формат мукбанга вообще абсолютно переобразовался. Это точно, это факт, ребят. Потому что у нас это превратилось, знаете, типа болталка за едой. Именно формат мукбанга какой он, как он был задуман. Когда люди поглощают большое количество пищи. Когда люди не просто говорят, когда они едят. они не просто едят, они едят красивую и аппетитную еду, они типа я ем сегодня, вот моя обычная еда. Ну, как бы, просто как бы, тут никто не виноват, просто в России а, формат Макбанга превратился вот в это. возможно я перейду к этому формату тоже буду типа показывать свою обычную еду без какой-то гастрономии возможно да ничего нельзя отрицать и вы мне тогда точно скажете что вот ты говорила что ты это, ну, как бы тебе это не очень нравится. И знаете, не то, что я это поддерживаю, не поддерживаю. Нет, просто мне такой формат не нравится. Вот и все. Именно вот такой, знаешь, когда я показываешь свою обычную еду. И мне сейчас тысячи людей скажут, ты знаешь, я люблю такой смотреть. Вот мне нравится, как там они едят супчик и там говорят, там, свой вечерний обед. Да, это просто... Еще одно ответвление такого направления, как Мукбанк, вот и все. Которая может нравиться, а может не нравиться, и это нормально. И нормально, что тебе какие-то авторы нравятся или не нравятся. И нормально, что тебе вообще в принципе что-то может нравиться и что-то может не нравиться. И типа, не надо других людей за это хейтить, и не надо там себе придумывать, что тебе все нравится, что ты такой святой, что ты такой там, ну как бы... Ничего никого никогда не осудил. Ребят, нужно воспринимать свои эмоции, нужно их проживать. Нужно давать другим людям их проживать. У нас и так очень много чего нельзя. Ещё и про могбанк высказать нельзя. Ну что, что за бред? Поэтому. Проживать свои эмоции. проживать свои и хорошие эмоции, и плохие. И я, кстати, такая, вот под этим видео выбрала тактику, что на все плохие комментарии я буду отвечать добром и так далее. Но по факту я просто а, сдерживала свои эмоции да, в, не... в некоторых ситуациях, и можно было бы ответить так, как ты хочешь ответить, и не сдерживая свои эмоции. Почему? Потому что не надо все держать в себе. И это может плохо закончиться. Поэтому, если кто-то вас послал нафиг, послать в ответ можно и нужно. Не нужно быть терпилой. Ребят, все. Я наелась, мы с вами 4 мукбана. Ой, 4 мукбана. 4 хот-дога. Для меня это реально много. У меня собака плохо ест. Не знаю. Ой, знаете, как он привыкает к еде. К еде. И вот он может есть одно и то же, типа, неделю. А потом он привыкает, и ему надо что-то менять. И я там ему подмешиваю всякие разные там пасты. Ну, не пасты, а вот эти паштеты в еду. С хом-кормом. Но ему и паштеты надоедают. У кого такая же фигня? Как вы придумываете, что обхитрите обхит... своими собаками, чтобы они ели? Ребят, я вас прошу, не злиться на меня, если вам нравится Айка. Безусловно, Айка реально снимает нормально, абсолютно нормально. Но просто вы должны понять, о чем я говорю. Ну что, реально. Некий такой застой, мне кажется. Но насколько я поняла, что по последнему ее видео, что, в принципе, она хочет завязывать с мокбангами. И, возможно, поэтому просто у нее уже, ну, как бы нет азарта, да, снимать мукбанги, Она снимает по накатанной. И какие-то новые прикольные штуки не делают. Но ну, просто потому что это уже, знаете, как, типа, на работу пойти снять банк. Может быть так. Вот, поэтому тут мы не можем ее осуждать, да, конкретно, но можем сказать, что мне нравится или мне не нравится, потому что и вы про мои видео также можете сказать, вам нравится или не нравится. Ну, пишите мне в комментарии, вообще, welcome. Я на самом деле хотела об этом выговориться, я не знаю, что получится по результату, возможно, что-то я подрежу, потому что, ну, все-таки, знаете, такая тема, ну, такая скользкая, так скажем, вот, но, как бы, больше про это снимать не буду, всех моих мукбангеров, которые мне нравятся, и про блогеров, которые мне нравятся, я обязательно буду писать у себя в Телеграме, какие-то отдельные этому видео посвящать, я думаю, просто нет смысла, вот, поэтому всем большое спасибо, что вы со мной поели, я надеюсь, что вы меня поняли, вот, и, собственно, все, всем пока!